Среди наших людей есть одно правило. Один закон. Мы всегда, всегда наблюдаем. Люди увидят, как Бугимен вытаскивает из-за двери шкафа свою связную маску из кожи. И сразу обмочит штаны. Страх опасен. Он может снова нас разделить. Смотри в оба, девочка. Мы никогда не были в одной комнате один на один. И сейчас нет никого, кто может тебя спасти. Если вы не защищаете то, что принадлежит вам, рано или поздно это будет принадлежать кому-то другому. Слушай, мужик, если тебе все равно, лучше я останусь здесь собирать помидоры и хоронить трупы. Ты можешь драться. У тебя мало бойцов. Бутерброд встретил арахи свое масло. Это круто. Тебе идет. Нашел применение для культи. Что если это все, что нам остается делать? Я думаю, что мы просто выживаем и сражаемся за будущее. Хватит войн. Может просто уехать на байке? Едь на запад. Еще увидимся. В некотором смысле, во второй раз сложнее. Особенно, когда мы привыкаем, что там кто-то есть. ...соучастник преступления. Если нас поймают на их стороне границы, будет война. Что я говорила о пересечении моей границы? Вы должны быть доказаны. Эта сука должна умереть. Ты хочешь вернуться назад, не так ли? Я могу. Я могу так всю ночь. Это мои земли. Лучше бегите. Сейчас все плохо, но станет лучше. Мы не сможем пройти через все это, если не будем действовать как одно целое. Вам следует бояться меня. Извини, что я не хочу, чтобы мой лучший друг провел всю свою жизнь на лодке. Лучший друг? Тебе что, десять? Теперь у нас должны быть дружеские браслеты. Забудь об этом. Нет, я могу взять рыбацкую леску и украсить ее очень милыми, крошечными ракушками. У меня есть идея получше. Просто есть и не говорить.